Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня поговорим о таком очень распространенном и красивом растении спатифиум. Я его очень люблю, это растение, мне оно очень нравится, у него очень декоративные листья. И еще он выпускает очень часто вот такие красивые цветы. белого обокрывало, очень эффектно смотрится. Поговорим об уходе за этим растением и какие проблемы возникают при его выращивании. Спотифилум – это неприхотливое комнатное растение и с очень интересным цветением. Но все-таки некоторые тонкости в уходе за этим растением есть. Начнем с того, что растение тропическое по происхождению. Относится к семейству ароидных, поэтому для комфортного роста необходима температура в летний период 18-24 градусов тепла, а в зимний период не должна опускаться ниже 15 градусов. Спадифилум не терпит сквозняков. Любит обрыскивание теплой мягкой водой, чтобы не оставалось разводов на его красивой темно-зеленой листве. Чтобы цветок обильно цвел, ему нужно создать не только условия высокой влажности воздуха, поместить в тепло, но и правильно поливать. То есть от полива многое зависит. Полив должен быть обильным. Не следует допускать сильной пересушки земляного кома. Если растению, допустим, недостаточно влаги, он может опустить листья, листья могут пожелтеть, однако и переувлажнять потефилу не следует, в результате могут загнить корни. Первым признаком залива является почернение листьев. Очень важное условие для хорошего роста и цветения это, конечно же, еще и правильное освещение патифилом хорошо растет на светлом месте, но от прямого солнечного света в летний период особенно его нужно защищать, чтобы не было ожогов на листьях. В осенний-зимний период желательно дополнительно досвечивать, если допустим не хватает такого естественного освещения. И желательно разместить растения неподалеку от окна. Ну конечно же, чтобы не было вблизи отопительных приборов. Пересадка выполняется весной по мере разрастания корневой системы. Горшок с патифилума предпочитает тесный, иначе будет плохо цвести, потому что будет наращивать свою корневую систему. Грунт должен быть рыхлым, легким, воздухопроницаемым и питательным обязательно хорошие дренажные отверстия должны быть, чтобы вода не застаивалась ни в коем случае, потому что спотифилум этого не терпит. Допустим, если вы купили растение в магазине и решили его перевалить в другой горшочек, то горшочек нужно выбрать не совсем большой, а вот чтобы на палец наверное, больше предыдущего, и методом перевалки осторожненько перевалить растение и поливать его нужно аккуратно, пока не увидите, что пошел рост новых листиков. Размножается растение в основном делением куста. И это делается весенний-летний период. Самая частая проблема это пожелтение листьев. Это происходит от того, что недостаток полива пересушка земляного кома. Если у спатифиума желтеют и сохнут кончики листьев, это значит, что нужно же опрыскивать растения, значит, ему не хватает влажности воздух, Значит, нужно восстановить правильный полив. То есть весенне летний период поливаем обильно растение. Ну, дадим, чтобы насквозь вода пробежала, из подона, конечно, все убираем. А в осенне-зимний период немного полив сокращается. Но также мы не даем пересушивать растения полностью. Вот совсем полностью грудь желательно не пересушивать. Если же у растения только сохнут кончики листьев, то это значит, что просто у вас в комнате сухой воздух и нужно растение почаще опрыскивать или лучше всего горшок поставить на керамзит, например, и керамзит этот постоянно нужно смачивать. И тогда вот это испарение будет и растению будет хорошо. Еще раз повторюсь, потому что полив для спатифилума очень важный. И если же чернеют листики, то это перелив. То есть нужно быть внимательнее, как вы поливаете. И еще обязательно только теплой водой. поливаемые и опрыски. И если такая проблема возникла с почернениями листьев, то, конечно же, если грунт еще и такой влажный, то лучше всего перевалить растения в новый грунт. И, конечно же, посмотреть корешочки, чтобы не было загнивания корневой системы. И также немаловажный фактор, конечно, это подкормка. Спатифилам нужно подкармливать весенний-летний период удобрением для цветущих растений раз в 14 дней. И еще раз повторюсь, что нужно для цветения. Для цветения нужно тесный горшок, светлое место и влажность воздуха. И правильный полив. Все, увидимся в следующем видео.